Всем доброго дня с вами Алексей Федорцов и в этом видео мы рассмотрим последовательность каким образом мы к бизнес менеджеру прикрепляем рекламный аккаунт. Для многих это очевидная вещь, но все-таки есть люди, которым это необходимо посмотреть наглядно. И сейчас на примере одного из наших проектов мы перенесемся из этого вида на экран монитора и я пошагово посмотрю и покажу процесс подключения рекламного кабинета к бизнес-менеджеру, то есть ситуация, да, У нас есть отдельный рекламный аккаунт, который принадлежит физическому лицу. Мы создали и подтвердили а, бизнес-менеджер, который будем использовать для того, чтобы а, в дальнейшем показывать рекламу по этому заказчику. А, в видео мы увидим, каким образом а, этот рекламный аккаунт мы подключаем к бизнес-менеджеру и уже используя инструменты бизнес-менеджера, мы будем продолжать с ним работу, то есть такие как инструменты по созданию аудитории Lookalike и дополнительный плюш, который дает бизнес-менеджер, то есть полноценной рекламной кампании. В принципе, на этом все. Переходим на экран монитора и смотрим подробности. Итак, рассматриваем пошаговый план соединения Рекламного аккаунта с бизнес-менеджером вашим. В данном случае у нас есть бизнес-менеджер, который мы подтвердили. То есть он был вообще без рекламных аккаунтов. И вы, когда начинаете создавать новый бизнес-менеджер, и на нем не было рекламных аккаунтов, чаще всего вы в разделе «Рекламные аккаунты» видите, что рекламные аккаунты отключены и так далее. Вот такая у вас картинка происходит. Затем вы подтверждаете компанию в разделе, Секундочку. в разделе центр безопасности вы вводите все необходимые данные о своей компании, вот, допустим, то есть верифицируйтесь. Отправляйте документы, забивайте свой почтовый адрес и так далее. То есть подробный процесс рассмотрим в одном из моих видео, каким образом подтвердить компанию. Кстати, по этой же самой компании. Я ссылочку прикреплю в описании к этому видео. Добавляйте администратора на всякий случай, если вдруг один ваш аккаунт заблокирует, чтобы вы могли управлять с другого, либо получить заново доступ на другой аккаунт. То есть это стандартная техника безопасности для Facebook. Вот. И потом вам необходимо либо создать, либо добавить рекламный аккаунт в этот бизнес-менеджер. Вот у нас в данном случае мы видим предупреждение. Мы сейчас запросим проверку. У нас быстро проверка пройдет, потому что мы отправили на верификацию компанию... именно компания не рекламная компания печаточку Ну ладно. Пожалуйста. Вот так. Отправляем. И ожидаем ответа от службы поддержки. То есть следующее, что нам будет необходимо сделать, это подтвердить.. Ну, то есть нам разрешат создавать в разделе рекламные аккаунты аккаунты, и мы туда подключим аккаунт, на котором у нас уже крутится реклама с личного аккаунта. На этом, в принципе, тормозим эту часть видео, ждем подтверждения. Оно придет, скорее всего, либо завтра, либо в течение трех суток, и после этого продолжим видео логично и покажем все остальное подключение рекламного аккаунта. Итак... Нам пришло уведомление службы поддержки, что наш запрос рассмотрен. Вот он, да? Сейчас перейдем, посмотрим. Итак, вот мы писали вчера обращение, сегодня уже у нас есть ответ. Повторно рассмотрели бизнес-аккаунт, обнаружили, что доступ к там был заблокирован по ошибке. Ну, то, что, в принципе, нам и нужно было сейчас много подкорректируем браузер и пойдем подключать рекламный аккаунт. Итак, возвращаемся на главную. Переходим в Ads Manager. Далее будем выбирать нужный бизнес-аккаунт, нужный рекламный аккаунт, который нужно подключить. И будем его подключать. Итак. Писок наших бизнес-менеджеров, которые есть на этом аккаунте. Вот наш а, аккаунт, по которому мы запрашивали проверку. И нам нужен другой аккаунт, который мы хотим подключить к этому бизнес-менеджеру. То есть мы, в данный момент мы могли бы создать его, но у нас есть рабочий, который по этой тематике у нас уже открутил определенный бюджет. И нам нужно его подключить, чтобы получить доступ к тем инструментам, которые дает нам бизнес-менеджер. Вот этот рекламный аккаунт. С ним мы будем работать. А вот этот бизнес-менеджер. И вы... Можете видеть, что да, вот, тут статус подтверждения подтверждено, что мы уже смотрели вчера. А теперь нам надо перейти в раздел Рекламный аккаунт, и мы увидим, что у чуда здесь все уже разрешено. Можно рекламные аккаунты добавлять, создавать и так далее. А мы а, добавим рекламный аккаунт. То есть мы можем его создать, можем запросить доступ, можем добавить. Мы добавим Так выходит э, уведомление о том, что вам необходимо вставить ID рекламного аккаунта. Мы сейчас id раздобудем в настройках рекламного аккаунта и его прикрепим. Вот он. Переходим в бизнес-менеджер. Нажимаем «Добавить рекламный аккаунт».